Так, далее. Переднее багажное отделение для легких вещей, открытая грузовая площадка. Да, мы это уже переименовали из универсальной каюты в багажник. В принципе, мы уменьшили, укоротили, точнее, каюту, и сейчас там, в принципе, спать невозможно. Ты, как практика показала, многие люди в итоге-то и, и, и не спят, не используют подношлежку. Какие-то легкие вещи, объемные, спальники, там, не знаю, можно расположить, крутки, личные вещи, закрепить их там, чтобы не прыгало, вот и все. А при этом можно использовать как, как открытую площадку, то есть вот эта вот верхняя часть, она достаточно легко снимается, здесь у нас утепляющий слой. Вот, дальше получается у нас эта площадка. Mm -hmm. Также вот с портами. Там дополнительные mm -hmm. еще орепрения есть. Сейчас на камеру не буду показывать. Какие ребра идут. Вот. Их, их еще надо убрать. Вот такая немножко, кому-то покажется, сложная конструкция. Но ну, сделана специально, чтобы у вас не попадала вода.